Друзья, такого вы еще не видали. Сейчас вам будет такой маккульт привет. Просто рядом со мной победители Международной Олимпиады по математике. Вася Мокин. Здравствуйте. Привет. И Виктор Амельяненко. Вот, ну ребята сейчас подробнее расскажут, но таких гостей я вот реально не помню. Может, конечно, у меня склероз и кто-то из взрослых, кто здесь выступал, тоже побеждал Олимпиады. Но я вот не могу сейчас вспомнить, в комментариях напомните, если это так. Но, в принципе, вот мы сейчас будем слушать олимпиадные задачи, да, в исполнении вот самых мастеров. Это вот все равно как пригласить сюда Паганини, понимаете, да, чтобы он нам на скрипке играл. Вот, вот так вот. Ну что, расскажите про себя. Ну так, очень кратко, да. Кто, когда, что победил? Ну, я в 2010 году золотую медаль занял на Международной Олимпиаде по математике. А Витя... Да, я тоже в 2010 году и в 2009. То есть дважды ездил? Дважды, дважды. А еще дважды ездил на... Я еще дважды ездил на... Финал ICM-ICPC в 2014-2015 году. Это студенческая олимпиада по программированию командная. Тоже всех, естественно, там отделал, да? По Тоже золотая Вот, так вот, у ребят есть канал, который называется «Математик сделает лучшее». И этот канал имеет незаслуженно малое число подписчиков. Поэтому я не только сейчас предоставляю площадку для того, чтобы здесь ребята у нас что-то рассказали, я еще каждого из вас призываю подписаться на канал ребят и следить за тем, что они делают, потому что это очень круто. Вот. Ну что, на СИМ начинаем. Сейчас я буду пытаться что-то решать. Естественно, у меня это будет не получаться, как правило. И постепенно ребята будут сами решения выводить. Будем на троих. Пока вот такой первый у нас будет на троих. Так, ну поехали. Первая задача такая вводная. У нас есть. У нас есть поезд, состоит он из нескольких вагонов. Да. И вон такой странный поезд, зацикленный. Да, да, такая у нас была когда-то да? на канале. Да. Ну давай повторим, давай повторим. Ну и вот мы стоим в каком-то вагоне, а да. в вагоне есть, в каждом вагоне есть лампочка. лампочка. Она может быть включена, либо выключена. И мы можем, у нас там есть переключатели. Мы можем, заходя в вагон, либо включить, либо выключить каждую лампочку. И мы хотим понять, какова длина нашего поезда. А изначально лампочки мы не знаем, как расположены. То есть они могут быть как-то включены, как-то выключены. И, ну, если мы, допустим, вот попробуем определенную последовательность задать лампочек, дальше мы пойдем увидим эту последовательность, увидим ее же, да. Но и непонятно, это мы такую последовательность задали, или она кто-то другой там когда-то был в этом поезде и задал ее такой же. Вот, и а как понять все-таки длину этого поезда? Да, да, эта задача, мы ее решили оставить, она у нас на канале на самом деле есть, но так как она сейчас часть некоторой серии задач, то мы решили, что ее мы оставим, я сейчас быстро напомню решение. Итак, решение такое, я нахожусь в начале в некотором вагоне, и в нем выключаю, выключаю наверное, нет, включаю свет на это, да, включаю. Ну, давайте для определенности включаем, на самом деле, это не важно, Да. Вот, вот здесь свет, да, горит. Вот, а дальше я, эм, значит, эм, дохожу до первой включенной лампочки и ее выключаю. И считаю, какое до нее было расстояние. Вот, ну, допустим, вот, вот тут горела лампа, а я ищу. Раз, два, три, четыре. Выключаю и отправляюсь в обратный путь. Раз, два, три, четыре. Если лампочка включена, то очевидно, что я не замкнул круг, что как бы это не, не та, которую я только что выключил. Да? То есть это не тот вагон, где я сейчас побывал через 4 лет. Да, кстати, там на, на канале я хуже ее разобрал, поэтому сейчас как раз. То есть, понятно, да, что я делал? Я прошел до первой включенной лампочки, выключил ее и прошел ровно столько же шагов обратно. Ну, если я увидел включенный свет, понятно, что я не, не в той комнате. Если я увидел выключенный свет, понятно, что я в той комнате. Потому что. Как еще можно? 4 туда, выключил, 4 обратно, только так, что на самом деле 4 это вся длина поезда, и я ее уже выключил. Ну и все, дальше я просто шагаю снова, раз, два, три, четыре, тут уже выключена. Иду дальше, 5, там 6, допустим, включена. Снова выключаю, иду 6 назад, опять. Если включенная, значит еще не дошел до конца. Если выключенная, дошел. Ну и в конце концов, в какой-то момент, понятно, ну, там конечность всего я э, в реальности просто дойду до своей собственной лампочки, то есть в какой-то момент останется ровно одна включенная лампочка. Это та, с которой я начал. И тогда, когда я дойду до нее, и выключу ее, и вернусь назад столько шагов, я увижу выключенную лампочку. И тут я и скажу, сколько длина поезда. Да, это... Все верно, да? Да, безусловно верное решение. Но давайте посчитаем, сколько хождений между, между вагонами у нас в худшем случае будет. Да? Ну, то есть, вот, допустим, у нас понятно, n, n всего да, вагона. Можем, наверное, пополам, да. да, ну, yeah. то есть порядка n квадрат. Ну, да, то есть, да. если мы считаем, нас интересует только порядок, вот какая, ну там понятно, какое-то многочлен, допустим, у нас будет от n, ну, да, то да, нас, да, нас интересует только максимально многочлена. Да, да, то есть, то есть порядка n квадрат. Да? Конечно. А что если мы хотим быстрее определить длину поезда? Как быстрее? А Чтобы можно быть? оставлять в вагонах какие-нибудь следы своего пребывания? Ну, только лампочка. Только, да? То есть нельзя. Да. Написать что-нибудь на, да, на, на оставить какой-нибудь артефакт. <laughs> все, ладно. Извините, все, все, девушка, извините. Вот. Ну, короче, значит, только лампочки, да? Да. Так, вот это уже интересно, потому что это уже это я уже не думал. Ну, вот. Да. Е есть, существует да. решение, которое. За будет... сколько? Вы скажите, за сколько вот придумать? Примерно за n. То есть порядка Примерно n. за n. Да. Какой-то коэффициент на n. Ну, типа логарифм. Нет-нет-нет, не логарифм от n. То есть коэффициент константа уможет n. А, Вася, говори О от а n. Ну, в смысле, может кто-то знает о Ну, да, говори да, да, да, б... О от n, Хорошо. То есть это называется o от n? Ну, да. Ну, я думаю, что наши, в основном наши знают. У нас так как бы в целом сильные, в основном сильные школьники и сильные любители математики и взрослых. Ну, так. Поэтому o от n, конечно, все знают. Кто не знает, заезжайте сейчас прямо в Википедию и смотрите, что значит o от n. О большой. Есть o маленькая от а n, о большой n. А это асимптотика. Да. Называется. да. Вот, значит, итак. Что же можно сделать, чтобы бегать в цене квадрат, да? Ну, идея такая, что давайте пореже будем бегать туда, да. пореже. Сейчас сейчас сейчас. А вот пореже. А! То есть я на самом деле я включил одну. Я выключил одну, и снова продолжаю путь, да? А вот если я уже зациклился, тогда что-то будет неправильное, да? Я слишком много буду бегать, да? Сейчас, значит, да да да да То есть я сейчас. Ага, -а я пытаюсь понять, как мне сделать, чтобы я не пропустил момент, когда лампочка моя. Ну, да? Да, ну то есть нам, если у нас очень долго да. э, выключены лампочки, то очевидно нужно сходить назад, может э, мы уже, может превысили. уже, да, а? может уже превысили. Ну, в общем, э, на самом деле решение такое Забавно, целиком. Круто, да. Мы берем, э, перебираем степени двойки. Сначала один, потом два, потом четыре, восемь и так далее. И проверяем. А правда лишь, что длина нашего поезда ограничена данной степени двойки? Ну, например, 8. Ну да. Как мы это проверяем? Вот здесь вот включили, находимся мы сначала в каком-то вагоне, включили в нем свет. Дальше идем восемь вагонов вперед и везде выключаем свет. Да, да. Вот в этих восьми. Следующих. Мы выключим свет. Да. И возвращаемся назад. и проверяем. Да. У нас горит все еще лампочка. Да, или нет. правильно. И тогда мы можем да. определить а, длина нашего вагона больше 8 или нет. Да, да. А, а теперь нам нужно... А, ну, допустим, мы уже определили, что у нас от, ну, скажем, от 16 до 32. Ну да. Мы говорим, двоичный, короче, где-то вот лежит между двумя этими. Mm -hmm. И вот здесь я на да, да, да, да да, ну, да, да. Давайте тогда пройдем 32 вагона. Везде выключим свет. Да. Везде выключили свет, точно у нас во всех uh -huh. выключен свет. Теперь просто включаем свет и идем вперед, насчитываем вагоны, пока не, не увидим включенный а, свет. А, и все, да. И все. И все. Да, это будет вот n, а, да, потому что. Потому что мы максимум, а, максимум 2n здесь будет. И значит, да, мы потом придем к 2N. прекрасно. То, прекрасно. то, а то есть а это, это... синтетически вот n. А до этого все складывается тоже в это же число. Да, потому что да, потому что сумма этих степеней. Ну, сначала у нас мы. 1 на какой-то коэффициент, он 2 на 3, Прекрасно, коэффициент 3 да. и так далее до n. А мы знаем, что сумма вот этой геометрического ряда, она будет ограничена в следующей степени двойки. Чудно. Ну, да, да, действительно и... можно за n. Слушай, вот это я, кстати, не думал. Я думал вот. вот и нас на самом деле сейчас будет интересовать э, в течение нашего цикла задач, э, вот сколько действий мы будем совершать. Смотрите, То есть у нас будет цикл, на самом деле, информатика. Да, да, да. То а есть это где? будет вот такая спичка Как только да, сколько действий, значит это информатика. Это я уже понял. Я уже понял от Мишки, который все время говорит, там да, 110 баллов и за вот такую асимптотику. Да, как раз вот эта нотация, она вот там часто используется. О. Да. Mm -hmm. расскажет, Витя да. да? О, давай! Так, теперь давайте порешаем похожие задачи. Но только у нас теперь будет не поезда, а книга. Вот у нас есть книга. на каждой страницы пронумерованы. И при этом на каждой странице написано ⁇ Смотри в страницу какую-то ⁇ То есть вот у нас есть страницы 1, 2 и так далее. N. И да. Просто любое отображение из этого множества в себя. Да, да, да. Так. Теперь, ну, вот предположим, что мы, как мы ходили по поездам, мы бы пошли по книге. То есть, вот начали бы с первой страницы. Первой страницы, да. И куда-то вы пошли, пошли, пошли. То есть в какой-то момент э, берем э, итерации композиционной степени да? mm -hmm. отображения F на каком-нибудь символе, например, на 1. Да, да? Да. Это я сразу переформулирую. Да. А, да. да. И мы в какой-то момент тогда зациклимся. При ну, этом, возможно, видите, будет да, да, перетривод. Да. Да. Просто потому что у нас конечное число страниц. Само собой. Да. Значит, нам теперь нужно... А, и вот у нас есть кто-то. Вот Вася, который держит перед собой книгу. Он хочет для... Wow, wow. Да. Он держит, хочет yeah. для... Как раз для первой страницы узнать длину предпериода. Как-нибудь вот там... Т0. Да. Yeah. И длину периода Т. Так. So. При этом он тоже хочет узнать как можно быстрее. И еще тут важно, что у Васи память довольно ограничена. То есть он... Он может, он может запомнить, типа, какие-то... А, давайте даже так. Что он может делать? Он даже не может запоминать номера, но он, у него есть какое-то ограниченное число закладок, и он может просто закладку ставить в каком-то месте. Ну, или вот просто прям пальцы ставить. Но закладок — ограниченное число, то есть книга может быть не ограниченным размером, а на закладке у нас нужно, чтобы их было там не больше, чем 100, например. Вот. И как можно быстрее по асимптотике тоже. Мы хотим найти Т0 и Т. Только асимптотика в зависимости от чего? А, асимптотика в зависимости от Т0 и Т. То есть Т0 и T0. Ну, можно, можно, да. Можно асимптотику в зависимости от N, собственно. А, ну, ну N потому что, да, у нас период, есть размер... Книги. Период может быть гораздо короче, N, если, как повезло, страницы, что она быстро, да, начала а, Да-да-да. Так, да. Вот тут уже я прям даже и... Не знаю, а сколько границы на количество страниц тоже, да, вот есть m, да, какая-то m, она <связано> <связано> а задана, да, тоже. Да-да-да, на количество страниц есть n. Нет, на количество памяти. А, на, на количество памяти, памяти мы можем сами выбрать какое-то число уже по алгоритму, но это должно быть какое-то, то есть это должно быть от единицы. То есть, а, угу. то есть -то мы не можем мы выделять выберем, память конечно. да в зависимости от n, потому что. Да, то есть мы берем 20, например, объявляем, что память равна 20. <связано> да Да-да. И теперь по n берем асимптотику, по n э, вот от этого вот, ну, чтобы... Ну, то есть вот единицы, что у нас просто ограничены константы. Да. Не зависящиеся от n. Ну, вот тут уже я, да, я боюсь, что я не... А, Какие-то интуитивные идеи, да, надо высказать. Вот какая-то должна быть идея, какая то должна быть идея. А, ну, может тоже, да, какие-то степени двойки привлекать, да. да? Может быть. Но степени двойки нам все равно нужен логарифм будет в какой-то момент. А степени двойки можно потом попробовать привлечь, чтобы улучшить асимптотику. Сначала, ну, хотя бы какое-нибудь решение можно найти? Вот Какое-то решение, да. Нужно, чтобы вот, вот я ограничиваюсь памятью. И что же я, значит, что значит я не помню. Я не могу держать в голове, да, больше. Не, ну, простое решение, если мы просто переберем... Т0 и Т, mm -hmm. то есть сначала попробуем их э, перебирать. Сначала 00, да? 1, 11, так Все маленькие, начиная с маленьких. Да, да, да, да. да. Сейчас и сейчас. А как мы будем переб... что, значит, переберем, значит мы то идем есть... два шага, потом идем еще, то есть Т0 берем, да, Т0, mm -hmm. потом еще идем Т и проверяем, что со совпало, mm -hmm. да? Mm -hmm. А, вот так, да? Да. Yeah. И Можно. нам вот так просто, mm -hmm. мы точно. По крайней мере, найдем, сможем найти какие-то t0 и t, mm -hmm. что подходит, да? Да, но ну, сейчас мы, возможно, найдем Добро, не да. эти t0 и t, мы, возможно, найдем. А, нет. Ну, нет, мы найдем больше либо равное, чем t0 и кратное t. Ну, то есть нам нужно просто минимальное найти. Ну, например, минимально по t0, а потом по t. Mm, да. Ну, понятно, что если мы просто больше либо равно, чем t0, раз пройдемся, то мы уже попадем на цикл. И потом, да. если мы кратное t пройдемся, то мы пойдем в ту же естественно, самую точку. Да, наверное. естественно. Вот, теперь, ну, можно степенями двойки примерно похоже. Ну, это, да, это да -да -да. можно, то есть, попробовать сотенить Т0 степени двойки и Т степенью двойки, да, -да. да? Или суммарно Т0 плюс Т оттенить степень двойки. Например, вот если мы э, переберем, вот степень двойки М, которая больше, чем Т0 плюс Т, да? И это равно, там, два степени, там, как, помните? То mm -hmm. можно попробовать сначала пройти два степени К шагов вперед. Да. Yeah. А потом от него... Попробовать тоже идти по единичке, пока мы не пойдем, не пойдем в ту же точку. Ну, также два степеника еще шагов вперед. Каждый раз проверяем, не попали ли мы туда? Не в попали. Раз? Да, ну, то есть, вот мы вот пальцы засунули в книгу, да? И да. дальше идем и смотрим. Опа, пальцы соприкоснулись. Да. Значит, мы. Ага, в цикл, цикл попали. Прошел, да. Значит, оказалось, что там и Т0, и Т оба меньше, чем два степеника. И дальше можно уже как-то пытаться уменьшить, да? Угу. Ну или, например, посчитать, сколько раз нам потребуется, чтобы попасть в ту же точку, уже мы нашли Т. Ага, да? ага, И какая, получается, симптотика в результате, пытаюсь понять. Сейчас, ну, ну вот мы нашли t, пока на что синтетику. за не, не пока что сейчас. У нас получится сейчас. нормально. То есть мы за o, нашли Т. точно. Да. И а, нам остается найти t0. Найти t0. А это можно, кстати, вот так делать, типа Т шагов вперед прошли сначала, да, а потом идем одновременно двумя, ну одновременно а -а -а. тоже красивое решение. Ну, ладно. Вот, -вот, вот так, да, и бух, да, uh -huh. и пошла, да, по кочкам. И нашли ты ноль, то есть первый раз, когда захвалили, значит, это как раз, значит, это то самое. А теперь еще мы хотим все-таки избавиться от степеней двоек. Для этого мы, ну просто потому что как не очень красиво, но при этом оставить эту тоже линейную. Давайте мы будем перемещаться. Ну, вот у нас будет два пальца, которые будут как закладки перемещаться. При этом один палец будет перемещаться на, по одному ребру, а этот Сейчас палец будет чуть -чуть, перемещаться чуть -чуть, сразу по двум. Сейчас чуть-чуть назад. Mm -hmm. а, Все-таки как, как узнать вот Т0? Просто вот было ли вот так? Или как нарисовано? Как узнать вот это вот а, на предыдущем шаге? Я не очень понял. Если мы уже узнали ну Т, да? да. Т, mm -hmm. Ну, например, мы проходим а, первый... Первый пальчик оставляем сейчас. вот на первой страничке. Так, закладку. Угу. Ну, там просто будет такой такой способ узнать Т0, если мы знаем Т. А. Поэтому сейчас мы хотим просто узнать Т без степени двойка. Так вот, если мы нашли Т, уже, да, длину цикла, как бы нам найти Т0? Да. А? Ну, можно же просто взять а, д, один, одну закладку, поставить на первую страницу. Да. Вторую пройти т а, шагов вперед. Так. Если они уже сразу совпали, значит нет никакого периода, Да, конечно. Да? А дальше мы пытаемся найти, ну вот, давайте на примере. Да, ну вот да. Вот допустим у нас. Допустим вот, вот так, да. Мы узнали, что цикл 2. Да. Имеет длину 2. Прошли вот этим 2 вперед. Да, нет пока. Пока нет, да. Теперь обоими идем вперед на одну. Да. Оп, пока нет цикла. Они не совпали. Да. Дальше еще раз идем вперед. Да. Пока нет. И дальше они сходятся Совпали То есть здесь будет у него Первый прошел, допустим, x А второй пройдет x плюс t И первый момент, когда x будет равен x плюс t Очевидно, все Это будет как раз x равно 0 Так Ну ладно, это уже у нас есть решение Да, решение уже хорошее Асимптотически как раз t0 плюс t будет работать но можно покрасивше сделать. Так. Да, вот давайте тоже двумя пальцами. Ну, то есть у нас вот эта часть останется такой же. Так. Если мы уже нашли Т, то это ноль мы ищем так же. Тут <с достаточно <с красиво. Как мы можем найти Т, не перебирая... Да, период, не перебирая степни двойки. Для этого, опять-таки, будем двигаться двумя пальцами, но при этом, ну, по страницам книги. Но при этом один палец у нас будет с каждым шагом двигаться по одному ребру, а второй палец по двум. Да, F и F. Uh -huh. Uh -huh. Да, так. да. Тогда... И в какой-то момент они встретятся. Ну, потому что в какой-то момент оба пальца выйдут на цикл и, тот догонит его. и встретятся, да. И тот его догонит. Вот, во-первых, uh, можно... Mm -hmm. Ну, можно понять, что у нас, uh, как минимум, через Т0 времени... Uh -huh. на Т0. Да, но тут и нужно идет, понять да? ограничение, что через сколько они встретятся, что это будет ОТН. Да. Оно будет латент, потому что через время т 0 у нас уже оба пальца будут на цикле. Да. И потом через время не больше, чем T они точно встретятся. Да, конечно. Вот. А теперь, после того, как мы встретились, у нас просто есть точка, про которую мы точно знаем, что она на цикле. И поэтому мы можем насчитать т. Да. А да, потом… Да, да, да. Да, потом… Вы... Ну, ну, да. ну да, так или… Или, по моему просто даже из предыдущих данных можно вы, вы, вытянуть, да, Елена? А если разгонял… Ты же как бы разгонял… Или Из предыдущих может не получиться, потому что там если ноль большое, то он там сколько-то кругов накатал. Да. Да, круто. Круто, круто, круто. Да, ты нашел тот факт, что ты на цикле, отфигачил цикл, потом отфигачил по старой форме. Да, красиво. А, эта задача, на самом деле, очень известная. когда-то, видимо, давно еще, до того, как мы школу окончили, давали на собеседованиях. Типа, во всякие гуглы и яндексы, но она стала настолько популярным баяном, что... да, все, все ее выучивают Внизу перед собеседованиями, понятно. Сейчас, сейчас собеседования, <ш prison Suzuki> я не, не, не встречал, ни разу. <desert beneath altri> ну да, по, поисковые эти, они же, они же пытаются убивать линковые э, э, кольца да -да -да. поисков, да. А так что тут да. понятно, почему. Ну теперь уже не, не будем говорить про книгу, <PDF> но при этом у нас структура... И, типа все еще похоже. Можно поменяться, кстати, вот так, а, да? Угу. Так. У нас будет структура в виде дерева. То есть у нас есть корень дерева, который указывает сам на себя. Ну, то есть на странице написано номер. Да. И вот дальше какой то дерево есть. Так. Далее. Далее нам на вход подаются две вершины какие-то. Мы теперь хотим найти их LCA, наименьший общий предок. А-а-а-а-а-а-а. То есть. Ага, по данным случая. Вот эту вершина. Да. Мы хотим найти LCA для этих двух вершин. А при этом, ну, да, вот. Давайте пока так. Что мы хотим найти LCA для этих двух вершин. Да. И тоже за единицы памяти. Разумное ну, время. Да, да мы что-то можем сохранить да -да -да -да. за разумное время, вот. да. Ну можно сначала подумать, как за неразумное. Так. За неразумное я запускаю из одного из них одновременно ветви во все стороны. То есть я вот взял, пошел, значит, потом пошел уже в обоих направлениях. Помню и то, и другое. Но Они а не мы нет, не можем идти, мы можем идти только наверх. А, то есть у, нас, у да. нас здесь нет информации, у нас нет информации. И... А, -а, -а на нее просто, да, все. все, я понял, да. Так, мы можем идти только наверх. То есть а у, у нас нет по странице информации, где написано ее номер. Да, нет? да. Так, но, но мы запоминаем. Так, ну, как бы, если у нас есть сколько угодно памяти, то понятно, что нужно просто одновременно из них двух стартануть, и в конце концов, просто в некотором месте произойдет совпадение. Вот, на двух траекториях. Uh -huh. uh, первое совпадение будет очевидно серии uh -huh. То есть я просто переписываю, а, мы... uh, раз-два-три-четыре и так далее, и раз-два-три-четыре и так далее, ну и с какого-то момента траектории будут совпадать. Uh, первое да. совпадение это явно то, что... Но это совсем... uh -huh. да. Да. А зачем нам тогда слишком много памяти? Зачем нам слишком много памяти? Нам нужно uh -huh. помнить uh, о том, различные ли... Uh, ну, потому что это может сильно позже оказаться. И... Я не запомню, что он был сильно позже. То есть я буду искать. Я же не могу, ну что, чтобы хранить все, все данные, потому что uh -huh. я мог сюда попасть сразу это через две лет. Да, да, да. Но ну, вот и предположим, я забыл, uh -huh. что да, но предположим, что мы просто для этой для этой вершинки дошли до корня. Да. И вот запомнили просто, сколько до корня, правильно? Ну это можно и вычесть и все, да. А ну вычесть а, это будет нет, разница нет, нет, между да, их да, высотами. Да, но почти, да. то есть вот разница между их высотами. Это что -то же самое, что разница между вот этим высотами. <связывается> ну да, мы дошли до корня, а дальше просто сравниваем, пока не прекратится совпадение обе линии, если у нас бесконечно много памяти. Да, а вот теперь да, как то, -то же самое, но мы можем без бесконечно много памяти. Мы дошли до корня, мы узнали h1 для этой вершинки, да. ее высота, а -а -а, все. и h2. Все, теперь мы делаем, проверяем, что h1 на t меньше h2, и потом, что h2 на t меньше h1, и одно из них будет верным. А, блин, нет, Сейчас. жопа. Ой, фордук. — Сейчас. — Ну, Сейчас, скажешь, ну вот если не бы... — да, да, да. Если бы выяснилось, что h1 не равно h2, как мы можем ну, легко понять, э, где находится... — Просто одновременно процент. шагаем? — Да-да-да. А если h1 не равно h2? А, — Вот надо какую-то не одновременно исключить. А! Мы надо вначале мы... прошагать столько раз, сколько надо из h1. Угу. А потом, когда они совпадут, уже фигачить и сравнивать. Угу. Все. А, да. Но... вот Это уже, типа, неплохое решение. Оно работает за от. Там количество вершин всего, например, в дереве. Так, Но... или за H1 плюс H2, да? Ну, да-да-да, Да, за да, да. от H1 плюс H2. Но мы теперь хотим э, найти LCA этих двух вершин за от расстояния между этими двумя вершинами. То есть мы теперь не можем дойти до корня, потому что корень может быть где-то очень далеко. А -а -а. Вот, рассказывает Василий. ё -моё. А, как это сделать? Нет, ну тут э, ну, примерно та же самая идея, то есть мы можем опять же перебирать степени двойки, перебирать степень двойки. Да. А, и перебирать, вот э, мы хотим h1 плюс h2 оценить, да, и проверить правда ли, а, что вот допустим h1 плюс h2 меньше, чем какая-то очередная степень да. двойки два степени k. Ну да. да. Ну вот, то есть мы перебираем k начиная с нуля. Вот очередное перебираем и проверяем, вот для него будет э, работать с нашим эморитмом или нет. А, а как мы собственно будем делать? Мы с, э, переберем два варианта. Ну вот, вот перебрав степень двойки, мы переберем два варианта. Какая из них находится ниже, на самом деле. Ну сначала э, предположим, что первая вершинка находится ниже второй. Ниже я имею в виду вот по ну, ажиеме да да, да. да. Uh -huh. а, и в этом случае пройдем вот этой нижней вершинкой на два степеника шагов вверх. Так. Если в какой-то момент мы дошли до корня, то уже задача решена. Понятно, там уже оказалось, что их высота на самом деле небольшая, поэтому да. все хорошо. Да. Да. А, но вот, допустим, мы не дошли до корня, а вот мы поднялись И на какую-то да. высоту. Да? Так. Вот сюда вверх на а, два степника. Да. Единицы. Тогда мы идем из второй теперь на те же самые два степняка и каждый момент проверяем, а не совпали ли мы вот с текущей закладкой. А, просто, да? Угу. Да, и тогда мы, как только мы попали в ту же самую вершину, мы поймем разницу высот, потому что здесь ровно два степняка, а здесь, ну, сколько, сколько прошли, столько и есть. А если не попали, то повторяем наоборот? А, да, если не попали, наоборот теперь да. проверяем. Может, аж два ниже, на да, самом да. деле. И это два степняка дают тебе просто ну, как бы интервал, что ты не больше, чем за 2n за два умножить на, на разницу между двойными. А, да, да, да. По да, сути, да, дробление, да. А, ну, то есть, то по сути, и если, и, если и, у нас окажется, что, что, -то что, -то. что -то меньше, то все, мы точно наш алгоритм найдет общую точку, и дальше мы можем вот э, то -то. найти разницу их высот, поднялись на разницу высот, и дальше идем, пока они спадут. Все. И э, да, перебер, перебрав так, мы оценим сверху, и дальше все за два степенька будет работать. Mm -hmm. Ну да, ну да, ну да. Два ступенька это и есть у вас на один плюс H2. Потому что 2 в степени а 1 меньше, чем 6. Ну да, И ну это, это уже 2 такое, 11, 1 2 по, по, сути. по сути, те же самые все идеи, что в предыдущих задачах. Ну да, да, да. Идеи 2 в степени, да. То есть двоичные, как сказать, удвоение, да, удвоение все время на каждом шаге, сложности. Я помню, что я в детстве решал такую задачу. Я решал абсолютно, вот я вам сейчас расскажу, для немножко, чтобы, как сказать, разбавить математизированность, да, я решал такую задачу. Я Ходил значит, по значит, лосиным острову, там был забор кремлевской больницы, и внутри очень классно было гулять, ну, естественно, нельзя. Mm -hmm. вот. Ну и там была дырка хорошо известная нашим нашей, значит, ребятам в шпане из метода городка. Но ты вот через лес идешь от дома на лыжах, и то туда пойдешь, то туда не поймешь, все одинаково выглядит. Абсолютно одинаково. Где дырка? Справа или слева? Я с самого детства, вот с самого-самого детства, я знаю, знал, что надо делать. Шаг сюда, два шага сюда, четыре шага туда, mm -hmm. восемь шагов туда, шестнадцать туда, и в конце концов я, соответственно, вот. То есть этот метод, я его сам изобрел совсем, когда я был Да, момент. то есть я это играл. вот то же, есть. то же самое, чтобы получилось да, синтатически как раз отстояние. Да, расстояние до дырки. Да. Следующий <свят> мы... я расскажу, да? <свят> Нет, следующий я, чтобы тебе попалось после следующего. <свят> <свят> Следующая простенькая. <свят> да, мы теперь э, заканчиваем с этим блоком задач, где <свят> мы скачем по каким-то ссылкам, и мы теперь обсудим некоторые интересные задачи просто про массив чисел. <свят> вот, но давайте подождем с массивом чисел и легенда задачи. То есть у нас есть какое-то здание, которое работает по пропускной системе. У каждого. Чего... все здания работают по Ну, да-да-да. Да. Просто некуда от Так. И у нас у каждого пропуска, то есть у каждого человека, есть какой-то номер его, типа ID-шник. И каждый раз, когда человек входит, он прикладывает, этот ID-шник записывается нам куда-то. И когда он выходит, прикладывая пропуск, этот id тоже записывается. Так. Вот, теперь у нас к концу дня мы знали, что изначально в здании никого не было. К концу, к концу дня у нас э, накопился вот список этих чисел. При этом кто-то, возможно, несколько раз ходил. А, -а, а, к концу дня тоже никого нет, да? Никакой -а -а. пьяный механик не заснул около унитаза себя там где-нибудь. Вот. Не Проблема не в не том, что к концу дня мы знаем, что какой-то пьяный механик заснул где-то там. Я угадал. Он находится внутри, но... Но, нам, но мы не знаем, кто это. Но вот он совсем напился, типа, куда свой пропуск выкинул. Да, понятно. И вот у нас есть список этих пропусков. Ну, в смысле, номеров пропусков. И нам нужно найти номер человека, который сейчас находится внутри. Да. Ну, казалось бы, просто посмотреть, какие из номеров встречаются дважды, и все, а тут ну, зависит один раз, и нельзя. и нечетный, Потому все что принципе, он мог да. выходить, а потом снова выходить. Ну, да-да-да, четные, и да. То есть, кто нечетное количество раз прошел, тот и спит около недавно, конечно, да? А, Или что-то? Да да, да, да, да. Пока так, да? Все. Да, но… Но? А, тут опять нам нужно o от n по времени. Ага. так o От единиц по памяти. так это... n — это число? n — это число пропусков всего. А, я понял. А Какой-нибудь идиот мог... Не, не, нет, давайте у нас все-таки N будет... Да? Нет, N — это не число пропусков, всего N — это число записей в книге. Ну, записей мы просто все перебираем. Да-да-да. Вот да, да. Да-да-да. Ну, то есть вот что-то сильно больше мы не можем сделать. То есть как раз O от количества возможных пропусков мы не можем делать. Это... Ну, не можем. Да, то есть у нас вот есть N ну, записей. в смысле, что вот сейчас мы N изобрели чисел... решение, мы все перебрали. А 1 и так далее. Да. А N. Да, то есть у нас было решение за O от n большое. Да. И o от n большое, правда, по, по, Погоди, у нас по не памяти. От n, n, n большое P. по времени... О, нет, у нас было за O от n маленькое по времени и o от n большое по памяти. Да, но у нас o от единицы памяти. Да, памяти. да, да. Сейчас. Сейчас давай начнем с того, что просто перебрать все списки, посмотреть, какой из них нечетный, это O большое от количества записей. Нет, да? это n квадрат. То есть если мы перебираем... Mm. Uh, нет, это а вот количество записей же. Нет, ну хорошо, ну, количество айдишников, да, то есть n большое, умножить на количество записей. N да, по избежанию путаницы, скажи, что такое n большое. Ну, если. Нет, я сейчас... ввел такие отношения. <сас> да, отношения я, ну, я... Но n я это понимаю. количество айдишников, да? То есть. Ну, да. А и это каждое от одного до n. А это длина списка. Mm. Сейчас, а почему именно так? Ну, потому что мы перебираем id да, перебираем id -шник. и проверяем, сколько раз он тут встречается. А, ну, это да. нужно, нам нужно по массиву пробежать. Да. Ну, можно, наверное, что делать? Можно брать... А, Все-таки N мы можем просто брать, э, из, если есть память бесконечная, то мы можем просто да. смотреть, когда он сократился. А, а, ну, а, ну да, да, да. То есть, если бы у нас делать. было N большой памяти, мы могли бы один раз пробежаться да. и каждый раз хранить там... Хранить информацию. Да. Есть он сейчас в здании или нет? Правильно, все верно. Да. Да. И тогда у нас есть решение за O от N большое по памяти угу. и O от N по времени. Ну да. Но нам нужно от единицы по памяти. То есть и мы это не можем... от N по времени, да. и от а N uh -huh. А еще? И от единицы по памяти. То есть от N большого вообще ничего не должно зависеть. А N это число id -шников. Да. То есть нужно только от количества записей... Да. То, что там большинство могут быть на дистанции сидеть, да? Да, да, да. Или вообще там э, им выдаются какие-нибудь случайные числа, там, до, до миллиарда, да? да. Так, может, нет миллиардов вовсе. Ну да, да. Да, да. да. А, сейчас я хотел... Значит, давайте выпишем, какие у нас есть алгоритмы. Вот есть тот, который вы только что обсудили. Это у OATN маленькое по времени, у n большое по памяти. Еще... Это то, что вы, по изначально сказали, что мы можем по каждому одишнику, который уже стоят, да, посмотреть, да, то есть это будет О, четно он или нечетное встречается. О, Нет, по каждому, который уже есть в списке, мы можем посмотреть, да. правда ли, что он тот, да. который нечетно встречается. Да, да, да, Мы знаем, да, что да, он да, ровно а один. А, а тут будет от единицы. Вот, а мы хотим, на самом деле, это у нас есть такие, а мы хотим вот тут o от n маленькая и от единицы. Так. Значит, там ну, короткая. Да. Там хитрое решение. Я поэтому... начинаю понимать, uh -huh. почему именно прогеры так востребованы в разных конторах, да? Потому что задача поиска нарушителей, иначе будет n квадратный. И от миллиона москвичей, там 20 миллионов москвичей, да? Ну, у нас тут, к сожалению, условия дополнительные, что только один нарушитель. Ну да. Нет, ну в принципе уже ясно, что именно такого рода идеи. Позволяют снизить количество делаемых операций с невозможного до возможного, фактически. Mm -hmm. no. Можно я на... еще одно такое решение, тоже простое скажу, которое тут не написано. Mm -hmm. И у нас есть решение за o от N лог N. O от N лог Пам... Времени и o от N памяти. O от N памяти. Ну это просто элементарно делается. Отсортируем массив. Насколько mm -hmm. у нас сортировка за N лог N? Правильно? Да, да, да, ну и после да. этого все ну, одинаковые че, подряд да. идут, да, мы тут идем тут и там. насчитываем их подряд. Да, и, да не да? И вот а в, в настоящих пропускных системах, скорее всего, вот это будет написано. Ну а. потому что тут у нас есть условие, что только один нарушитель, и давайте мы расскажем, потому что там, там просто ну, хит, да, хитринка, которая на и, самом и, деле... И, да. я, я не понимаю, даже в какую сторону начинать думать. Да. А. Так. Ну что, да, слушайте все, кто хочет идти mm. работать в ФСБ, отлавливать нарушителей. Я пошутил. Давай. Мы просто воспользуемся оператором побитого XOR. Ух ты! А кого Ксор, который исключающий или. Да, это. Когда у нас есть две последовательности цифр из единицы нулей, то я делаю сказать, сложение мод 2 в каждом разряде просто. Mm -hmm. все. 1, 1, 1, 0, 1, 0. Вот, давайте отксорим все числа, от, все элементы массива от 1 до ian. Что у нас получится? Отксорим все элементы массива от 1 до ian. Ну а 1 и так далее ian это что такое? Это же записи просто. Да, да, да. Ну вот эти номера людей, которые входили, либо уходили. 0 это вошел, а 1 это вышел? Есть... Не, не, Нет-нет-нет, это номера, в смысле, это как раз... А, это номера. Да, и нам... Мы их переводим в двоичку, да? Да. И ксорим всю информацию, угу. да, один по другим записываем, да? Да-да-да. это будет? Ну вот сейчас, у нас есть числа, да. 1, так далее, an. А При этом там э, все числа, кроме... Все значения, кроме одного, встречаются четное количество раз. И одно значение встречается нечетное количество раз. Вот что было бы, если бы там все значения встречались четное количество раз. А, ну все бы занурилось, потому что они, ну, пришел и ушел, да. Выходит и выходит, как бы, непохвалий пьячок, да? Да. А тут, значит, соответственно, где-то встретился этот хрен. Ой! И все, сумма равна этому хрену. Да, да. Е! А вы поняли, да, друзья? Офигеть! Вот это да! То есть, ты записываешь, они все вот повторяются кроме одного, ты заксорил все, и у тебя сумма равна номеру этого хрена, и все. Вот тебе вот он хрен. Нет, ну, тут надо сказать, что... Хрен на лицо. Хрен вам на лицо. Операция... Тут надо сказать, что операция XOR, ком... это как это называется, коммутативно. Коммутативно. А. Ну, то есть можно поменять ну, естественно, местами, ну, да, но да, это конечно, важно, потому что да. иначе да. ничего бы не работало. Ну да. То есть... Блин. Операция XOR, конечно, кому-то да? Слушай, в том какая удобная штука, а? Кто ее выдумал, эту XOR-у? Фольклор. Фольклор Я, скорее, Да, вот, вот, вот так, такую задачу тоже в Яндексе давали. У -у -у. Ну, теперь у них не получится ее дать. А знаете, о за сколько, значит, получается? О за сколько? Ну, а, другу, да? ну если мы считаем, что XOR делается за вот единицы... Ну, в принципе, да. Мы же по можем складывать. Ну да, в компьютере, то есть это одна операция. Это фантастика, да. Просто раз, раз. То это как раз будет у n по времени, то есть мы все подчеркнуть к сорву Да, и помню только вот это одно число. Ну и там к сор, Ну, в общем, да. Ксор, к последних, на префиксе. Вот. И вот теперь похожая задача. А также у нас не, я вообще в шоке. Ну, вот это я вот... в шоке, а? Есть... По поэтому Слушай, эту задачу вот... и дают в Яндексе на Эта идея, да. наверное, одна из, вот идея вот этого аксор поиска, да? И это, скорее всего, одна из самых, эко... ну вот самых главных идей, да? Которая алгоритма с... схлопнула по... очень многие во много раз. Ну и нет, это раз, на самом деле такая экзотическая идея. Потому что если будет два нарушителя, то там да. будет уже 40 номеров, ну непонятно, понятно, что с ним да, делать. Понятно, да, да. два нарушителя уже, да. Ну не, ну, ну, ну понятно, кто-то доложил, что есть нарушители, скорее всего, он только один в этой ситуации работает. Да, прикольно. Да, то есть большинство программистов это не знают, на самом деле. Потому что, ну, потому что это очень экзотическая задача. Да, ну вообще, нет, кто ним знает, кто знает, игра ним, да? Ну да, да, да, он тоже ксор. Он ксор, естественно, да. Вот, а теперь другая задача, тоже похожая, то, что нам теперь нужно не нарушителя, который нечетное качество а просто того, кто больше всего бейджиком пользовался. Типа... Туда-сюда бегал. да туда-сюда бегал, в туалет, я не знаю. И он больше... Я больше всех туалет бегал. Больше половины всех записей его. Да. Это нам известно. Это нам известно, да, что у одного из них больше, больше, чем... Мы подозреваем, что он шпион, да? Да, да. Мы а, должны его поймать. Вот, то есть больше половины записи вот здесь. Какой тема? Это один на... и тот же. За Фаберже. Да. <смех> а, и нам нужно определить, кто, кто это есть. Мне рассказали тут про, ну ладно, вот, все, да. Про фиберже я узнал тут на старости лет, поэтому я теперь буду все время это шутить на эту тему. А Что? Ну что? Я, я не знал, что такое яйца фиберже. А, я тоже вы... не знаю. О, вот вот, пожалуйста они говорят, все, кроме Саватеева, знают. Видите? Нет, не все знают, что такое яйца-тубержея. И хорошо, да. Это какая-то драгоценность. Какая-то знаменитая на весь мир драгоценность. Но нам понятно, что на это положить, да, поэтому. Так. Ну что, значит, итак, какой-то хрен туда-сюда бегал. Все, принимал какие-нибудь задания вредные, да, от каких-нибудь правительств. Да, но сначала тупые какие могут быть идеи, тупого решения ну просто ну, ну нам кажется это очевидно ну то есть что ну посмотрели ну вот же ну, драк, больше пистолет да? Да. да да да да но и это и дело в том что это решение годится ну оно не годится как формальное решение да то есть да можно сказать что вот мы глазами сразу увидим да но для компьютера ну то есть мы не сможем такое это не годится как программа для компьютера. Мы не mm -hmm. сможем только алгоритм записать, но ну, посмотри просто. И... Ну да, да, На компьютер посмотри. А, можно как бы такое наивное решение, но посмотри случайные элементы, да? Но... Если окажется, что... Квантовый алгоритм, да? Да, да, да. да. Будем, если окажется, то есть, что очевидное тоже, то, скорее всего, оно... И кроме mm -hmm. того, если у нас есть кандидат, то мы же его сразу, mm -hmm. сразу сможем проверить, ну, да. пробежав и понять, что он больше... Ну, много... это вот почти решение. Это решение да, да? Ну, вот... Да, но если нам повезёт, не повезет с кандидатом, то ну, мы да. теоретически можем каждый раз проверять не те. Да, да. Вот. Но это уже почти решение в том смысле, что асимптотический, ну в смысле матожидаемо, матожидаемо мы можем просто проверять случайного, допустим, да. и... и проверять, подходит он или нет. Ну да. И тогда, ну примерно за асимптотически, ой, смысл ну, с, с средним. вероятностью хотя бы, да, да в среднем, в среднем. Ну, хотя бы с средним. вероятностью 1,2 мы наткнемся на нужную. В следующий да. раз тоже хотя бы с вероятностью 1,2 ну, наткнёмся да, на да. нужную и так далее. Ну, да. И получается у нас каждый следующий шаг вдвое менее вероятен. Ну да, то, что мы, то мы не нас... найдем его за 10 раз, вероятность это 1,024. То есть ну. алгоритм, который ну, да. работает, в целом он работает очень быстро, но иногда он бажит. Да, да, то есть э, если посчитаем в среднем работу программы, это будет 1 на n, да, да. плюс 1,2 на n. Плюс 1,4 на n и так далее, 2n, и это да. примерно 2n. 2n. Да. Так. Вот. Но нам нужно точный алгоритм, чтобы да, он не вот невероятностный, а точно, чтобы не больше, чем Точно, точно. Потому точно что этот, идет, да. ну, там, в худшем случае, бесконечность вообще будет работать. Ну, ну, да. В худшем случае, если мы каждый раз не натыкаемся на нужный. Ну а у нас ну а если мы хотим точно, чтобы невероятно ну, то n квадрат можно сказать. Да? Если мы подряд все будем перебирать да. и проверять, то это n квадрат будет по времени. А мы хотим у от И есть вот такой трюк то, что не, не, не то, поиск двух равных рядом а, не может дать решение. Поиск двух равных рядом нет, потому что опять же у нас может много быть двух равных рядом. Много. Что если все остальные в начале Аа ну, да, а, а, Б, Б Ц, Ц а потом, пошло, а потом пошли потом пошло, все иксы. Да. Да. Вот, тогда мы не скоро mm -hmm. до МСАДы mm -hmm. доберемся. Mm -hmm. да да да да да да Ну вот, ну вот есть такой трюк. Ну, есть вот такой там... трюк. Уменяемся. Ага. ага. Так. так, что же за трюк? Что же тут может быть за трюк в кармане брюк? Давайте <клево> будем хранить всегда одного кандидата. Одного кандидата текущего. Вот идем по массиву вперед. Да. И будем считать одного кандидата А. И будем хранить число, сколько, сколько он раз э, встретился, ну, как минимум. Ну То есть да. вот у нас будет некоторое число k, это, которое будет означать, что он ну хотя бы k раз. А, ну, то есть у него... Нет, нет, неправильно я говорю. Я думаю, мы будем хранить максиматора вот этой величины все время. Вот нет. Тут проблема будет. в том, что это сложно описать на самом деле, что это за числа. Uh -huh. Давайте я просто алгоритм расскажу. И потом мы вместе подумаем, что это все таки мы хранили тут. Ага. А, то есть есть кандидат у нас, а это кандидат. Да. И есть ка, это некоторый баланс. Баланс. Баланс. Это кандидат. Держим кандидата на балансе. K кандидат или кандидат? K. Кандидат. Угу. Вот, а ка это некоторый баланс. А... Компенсионер К... и кандидат. Да. да. Каждый раз, когда мы встречаем очередное значение, которое равно вот этому номеру да. кандидата, то мы баланс увеличиваем. Ну да. Ну тогда непонятно, 1. мы по каждому храним? Нет-нет-нет-нет. Одного только храним. Одного. А если встретили другого какого-то, не x. Да. Нет, в смысле, ну не a. Uh, ну да, не, не a, не a. x, не да. a, То тогда мы баланс уменьшаем. Так. Вот. И насчитываем, А если у нас баланс стал нулем, mm -hmm. и, точнее не точнее, нулем, если он стал отрицательным, yeah. да? то есть если в какой-то момент у нас уже было А0, yeah. и мы какой-то Б встретили, Б не равно А, да? то мы заменяем уже кандидата, меняем на Б, то есть уже станет Б1. Uh, да, а вот какого, какого именно на Б? Uh, то есть на Б, какой? Uh, вот uh, какой вот на, на тот, который встретили. Который дал нам А0, да? Mm -hmm. Да, нет, нет, нет, нет. Вот если у нас уже было А0, и сейчас мы встречаем нового, который снова не равен А. Ну, то есть, если бы мы встретили А, мы бы он реабилитировался, да, то есть стал бы единичкой. То есть в момент входа в отрицательную зону кандидата. Да, да, да. Вместо того, что. Нового объявляем нового кандидата, да. Вот тот, который встретился, объявляем кандидатом, и у него делаем баланс один. Так. Можно сказать, видимо, что если у нас число 0, то на самом деле кандидат не определен. То есть, если 0, то вопрос. 0 это то же самое, что не определен. И в конце мы говорим просто вот тот, который сейчас кандидат, тот и встречался больше половины раз. Да? Да. И да, и давайте попробуем это доказать. Вот это да. То есть ты начал с какого угодно, и тот все равно задавит любого, да? Угу. То есть, то есть кто... в итоге все равно посмотрим, да, посмотрим на ну как, ну да, то есть я бы доказывал так, что предположим, что в конце не Uh, этот кандидат, да? Uh -huh. Тогда. Ну, тяжело, потому что нужно понять, встречался чаще, чем x, да. да. Дальше. Да. До этого предыдущий встречался на своем участке, чаще, чем x. Mm. Предыдущий на своем участке. Да, так можно, так можно, да, получается, получается x меньше половины. То есть x никого не То есть, если формально пытаться, то. Вот посмотрим, когда он когда он сменил предыдущего кандидата, да? Да. Значит, Значит, он вот на этом участке встречался не, не чаще, чем, чем x. x. Да? да, ну, не реже, чем x. Да. Дальше, до этого даже если был x, то он... То что он? То он сменился, а значит его здесь не больше половины. <свист> <свист> <свист> да, да, да, да, да, да, да, Значит, соответственно, да. как бы... Если не x, то тоже, так как он был половина, то, соответственно, остальные, ну, остальные тоже... То есть мы все время держим того, кто локально на отрезке давал ровно вторую. Да, мы можем просто сказать, что да. на, при, на каждом предыдущем отрезке... Да, каждый дает ровно половину yeah. значения Каждый, который мы записывали. Нет, не ровно. <с> ну, больше да да да, все, да, все, да Ровно половину значений, ровно, да. Половину, да, половину да. да. И Значит, и даже если это не x, то тогда он тем более еще менее половины. Да, значит, это просто противоречится, потому yes. да, что он больше половины. Все, да. Охренеть! Очень круто! Нашли бегуна! Сортирного побегунчика Нашли, видишь, сортирного побегончика. Так! Так, давайте еще что-нибудь найдем. Так. Спасибо. Вот! Да! Да, и продолжаем такой тоже довольно нехитрой задачкой, mm -hmm. но вот все знают, как. Найти максимальный элемент, <связывающие> то есть если у нас есть массив A1, да. A2 и так далее, AN. <связывающие> а за так сколько времени можно искать его? Ну, за сколько время? Ну за, за полную длину, конечно, берешь, сравниваешь и ищешь. Че, за, считаешь, что это максимальный, <связывающие> <связывающие> если этот больше, <связывающие> то если этот считаешь, что это максимальный, за это я раз умею, а меньше. За, ну, а меньше, а как, если мы какой-то не посмотрим? А, он может оказаться, за раз такая, максимальным, <связывающие> <связывающие> то есть тут вообще нечего, тут ровно. Ровно <смех> вот Ровно, сколько вот я, самое простое да. решение оно вот и является оно оптимальным. <смех> а вот за <смех> сколько <смех> можно найти второй по максимуму да то есть ну предположим они все различные за сколько можно второй найти да ну казалось бы как здесь можно сэкономить Теперь все равно все перебрать надо правильно а нет сейчас нас интересует а -а -а. не асимптотическая оценка то есть потому что да асимптотический за n, естественно можно мы находим максимальный, да. потом его вычеркиваем и находимся в оставшихся ну, да. максимальный. Да. То есть у нас получается 2N, да? Нас интересует сейчас не синтетическая оценка, а количество сравнений. То есть вот допустим, допустим это какой-то турнир, да? И они могут там вот arm сразиться друг с другом, мы можем определить, кто из них сильнее. Да. Сколько, какое минимальное количество боев нам нужно будет организовать. Да? организовать да. Чтобы найти максимум, понятно, что n-1 бой, да? Вот все каждый? равно, да, никак. Да. А меньше. вот чтобы найти второй максимум, сколько нам придется проводить боев? Ну, казалось бы, никак не может быть меньше. Нам... Нет, конечно же, меньше не может быть. А сколько дополнительных? Да. А, да, нам все еще удобнее думать в асимптотиках. Просто мы хотим не асимптотическую на полное время, а на вот добавочную. мы хотим... Да, на добавочное. То, То есть n, n плюс, плюс что-то... Ас асимптотика от чего? Да. М -м -м. Второй максимум <coughs> второй максимум. Второй максимум. Так, значит. Эм. А сколько у нас памяти? In. Может, помните, просто второй максимум с самого начала все время? Ну no, а как его? А, ну, то есть, как бы вот сначала, два, помню, да, Хранить 2? Хранить два, да, 1 на 2 хранишь. Так, ну тогда при каждом следующем... А3 влезает, значит, в этот самый... Ну, допустим, а между допустим... Ними, ну, как бы, если А3 влезает между ними... То тогда то надо его еще 1, во второй 1, раз... Да, вместо А1 нужно А3 записать. А3, А2 храним. А, это то не факт, что это? А3 побеждает А2. А -а -а, сейчас, подожди. То есть, а, то есть вот у нас есть текущий максимум там... Там М1, да? Да, и появился и новый элемент. И новый элемент там X. Сейчас, значит, подожди, вот, вот у меня шву А1, А2 так далее, АК, да. и я все это время хранил пару... Э, вот, а, все разные, да? У нас да, все разные, все разные. Вот такую пару из э, второго максимума и первого. Да. И пришел какой-то АК плюс первый. Да, АК плюс первый пришел ко мне, да? Ну да. и, казалось бы, что я делаю с ним? Я его сравниваю с М1 и с 2 А, ну тогда два действия. Да, два да? действия. Да? На каждый новый элемент два действия. А, это очень много. То да? есть это получается М плюс n. +N. Что-то очень много, mm -hmm. да? Это очень много. То же самое, как прокрутить. Да. Mm -hmm. Сейчас. Так. Угу. Что же можно... Что же можно упростить-ка? Титька упростить-ка. Как тут упростить это дело? Блин. Но На самом деле ответ на поверхности, потому что <coughs> э, более-менее э, применяется реально в реальных турнирах. Такая система? Ну, практически похожая. Да. Это олимпийская система. Если у нас есть олимпийская система, да, то сколько, ну допустим, n-участников. Сейчас. Участников, N а, участников, подожди, да. Сколько в нем будет турниров? А, подожди, то есть ты по-другому даже максимум ищешь. Да, да, да, да, да. Можно по-другому найти максимум. Потом, чтобы ты разбиваешь система. там, ну, если я uh -huh. там да. ты разбиваешь это на пары. Да. А В каждой, ну ты должен все это помнить, да, всю эту информацию? В ну, памяти. у нас ЭН памяти. А, память все-таки OOTN. Все, значит, память OOTN, это тогда мы Олимпийской системе загоняем, значит, здесь вот эти вот, ну, понятно, что... Да. Ну, и поскольку Олимпийская система на вылет, то каждый, каждый турнир один уходит. То есть равно будет N-1 бой у нас, чтобы определить максимум. Ну, да, конечно. А теперь... Давайте поймем, кто может быть вторым да. Вот, допустим, вот этот максимальный пробился наверх. Вот ну этот победитель да. турнира, да? Ну да. Кто может э -э, быть вторым? Так вот этот может. Но, ну, ну, он уже первый. Ой, э -э, в смысле вот этот может. Вот этот может, а еще кто-то может? Ну да, конечно, может. Но каждый раз, кто отпадал, тот и может. Да? Ну по вот по в этом турнире тот, кто отпал. Вот здесь. Но который, от него отлетали. Да, да, да. да. Только те, кто да, ему проиграл. Да. Если то он проиграл еще да, кому-то. Когда идет на вылет в 1.16 Германия с Италией, то это может быть скрытый финал, <связь> а, но как бы мы уже это не узнаем. Потому что кто-то из них да. 1.16 выйдет нафиг. Да. Но дело в том, что нам не нужно дальше всех прибрать. Нам нужно только те, да, кто только проиграл тех, кто первым. этому. Да, да, да. да. да, да, да, да. да. Он, а значит а... их логарифм. Отлично, отлично. Логарифм. плюс да. Логарифм. Да, да, логарифм. Ой, великолепно, слушай, великолепно. Я что-то вспоминаю задачу про лошадей, пятерки лошадей, что-то за три взвешивания узнать, э, за, три, за, за три раунда погони лошадей. А, это я помню, да. Что-то узнать там, кого-то узнать, я не помню, кого я узнать. Тоже не там. помню задачу. Очень-очень красиво. У вас очень на канале раз, Два раз, первых с, с одним из этой, там какие-то чемпионы. Ну, в общем, да, там было тоже на этом. На этом Но на этом там все-таки да. было, ну, так... Все числа ограниченные были, там три что-то лошади, да, и да, было... А здесь асимптотика нас интересует в этом отличие. Да, круто. Все, кто бы вылетали от этого логарифма. Обалдеть. Шикарно. Шикардос. Так, теперь... Витя, да? Да, мы продолжаем поиск чего-то интересного в массиве чисел. Так. Это я стираю, да, все тоже? Да-да-да, старая синтетики. Так, поехали. Так, вот Давай поменяем сейчас немного слова. хитрое будет условие, что мы ищем. У нас есть как обычный массив чисел 1, так далее, а, n. Да. Вот предположим, что он был бы отсортирован. Ну, то есть, вот предположим, что мы его отсортируем. То есть, b1, b2, он там был отсортирован. Так. Ну, различный, неразличный, неважно. Так, а не давайте все числа будут все-таки различные. Все различные. Да. Так. так, на один случай меньше будет. Вот, предположим, и... что мы отсортировали. Да, он да предположим, считал. что мы бы отсортировали. Да. Ну то есть на самом деле давайте вот, что мы их отсортируем как-то так, что мы сохраним индексы. То есть вот тут вот а с индексом и первое. Да. Тут а с индексом и второе. И так далее. Да. Это перестановка, которая осуществляет сортировку. Да. Перестановка сортировка. Да. Теперь мы хотим найти э, пару соседних, <coughs> такое, что разница между ними максимальная. То есть мы хотим найти такие. Mm -hmm. Это вещественные числа. Да? Икаты. И К плюс первое. Да, числа вещественные или целые. Это не очень важно. А мы хотим найти, собственно, индексы такие. То есть два индекса и ИК, да. ик-плюс первое. Так что эти два числа будут соседними после сортировки. И при этом... Ну, так не модуль, а просто а к плюс первое. Минус а икат максимально. Так, значит... Э, ну, за сколько, да? Да, по памяти не очень важно у нас у N памяти мы хотим как можно быстрее найти то есть э, нам важна симптотика по времени работы ну какая тут очевидная симптотика есть ну well, N. Нет. Перебрал все разности И, nee, мы не можем за N. В смысле N. ну перебрал все разности соседние это если он был бы А-а-а. нам нужно в отсортированным да да найти... какие-то nah. два, которые... да да да Которые где-то стоят вот тут где-то, возможно, mm -hmm. в другом месте. Mm -hmm. Так, чтобы как, если их отсортируют, то они были бы... Mm -hmm. с ну, не знаю, нет, ну, давай начнем с n но это понятно, это все пары сравнительно. Ну, у нас от просто... n памяти, то есть мы можем просто отсортировать, вот за сколько умеем. Mm -hmm. mm -hmm. За сколько умеем? За от As... n логарифма. Да, если за от n да. Это делается, ну, да. да, очевидным образом. Но утверждается, что это можно сделать за от n. То есть сортировать теперь уже нельзя. Так. За О от N. Можно найти два, которые среди всех пар отличаются меньше всего. Да. Но больше, больше всего. Больше всего, да. Больше, больше для всего. Для всего. Больше Среди всего, да. соседних пар. Да, среди соседних пар соседи больше соседи. всего. Потому что среди меньше всего. всего это Вася mm -hmm. это не делается o от n же. Mm. Просто два ближайших соседа, ну, вряд ли. А... Но мы не хотели бы вас мучить, потому что на самом деле эта задача... Сложная, С... да. да. Ну, рассказывается несложно, но... Вау, вау, вау. вау. Вниз, вверх, померили. Вниз, вверх. Каждой выделили, какая из них соседняя больше, может быть, как-то... Вот один, ну, два, три поймал, да? И там три конфигурации этих птичек туда-сюда, туда-сюда. Mm -hmm. Ну не три, не несколько, 4, сколько конфигураций, да. Птичек этих таких вот есть. Из них отловить среди этих троек эм, претендента взять. И потом э, я добавляю новый. Если он между ними, мне придется вернуться к старой ситуации, да? Сейчас, а -а. вот тут вот как можно проверять рассуждение, что кажется. Два ближайших мы не можем найти за Н. поэтому есть там симметричное рассуждение. Два ближайших, в смысле? Ну, то есть два ближайших соседа это просто два ближайших числа на самом деле. Вот это за Н вроде бы, угу. да, вроде бы не находится, а, поэтому. Более... Ну я не знаю, может и находится, может мы просто не знаем, находится. Же... Да, да, да. Ну, Итак. нам сейчас не очевидно, что а, это находится, все. поэтому новая куда влезла она, если влезла сюда, да. ну ладно, не, не знаю, не знаю, Да, понимаю, мы хотели, а... А, мы хотели сказать это… Сразу непонятно. Да, да, мы хотели сказать в начале видео, что мы предлагаем людям… Порешать. Да, каждый раз, когда мы говорим условия, остановиться и порешать. По да, не да, да, да, всегда. Но... Стол, но вы остановиться порешать не можете, потому что вы в самом видео… Да, да. Но да, нет, у меня какие-то… роется какой-то… Ну, какой-то вот круг идей, горок, связанный с этой пилой, которая возникает, вот когда ты рассматриваешь, что куда растет. Uh -huh. вот. И я просто не могу додумать его до конца. То есть, как, как встроить новую старую пилу, чтобы запомнить только самую большую пару, но она может потом быть разбита, когда в нее к ренну войдет этот хрен новый. Uh -huh. а -а -а. Тут нужно, тут, тут типа есть идея вообще в другую сторону. То есть обычно, когда мы находим максимальный, минимальный, еще что-то делаем, то нам на самом деле не важны сами числа. Да. Мы, нам важно просто, что есть какой-то полный порядок, и мы там их сравниваем. Так, да, то есть сравнение только используется на больше-меньше. Да-да-да. Только да. на больше-меньше? Ну, обычно, обычно. То есть ну, с, обычно, с, обычно. любые угу. сравнения происходят... Между числами, то есть как вот в вот предыдущей задаче мы турнир устроили между ними. Ну да. Да, да определили. Да, да. Нам а было нам... не важно, что это число вообще. Да. А, а здесь важно, быть... что это именно числа. И что нам именно максимум, нужно именно между разницами. Да, именно между разницами. здесь, да, здесь... Поэтому вот. тоже какие-то идеи с этими, возможно, не приведут к результату. Типа это, да. Да. Ага. Так, ну давайте начнем. Да, да. За вот я слой занимает всю доску. Давайте, я да, стирайся, понятно, условии, да. Давайте за UATN посчитаем минимальное и максимальное число. Вот у нас тут есть минимум. А. Э, и да. максимум B. Да, умеем. Посчитали. Вот максимальная, из, максимальная разница соседних по да. сортировке. Какое ограничение снизу будет тогда? Вот если мы посчитали А плохое, x, y x это минимум, да. y это максимум. И вот кроме y этих, y x делить на n минус 1. Uh, да. Ну и на n, y минус То есть хотя бы столько. Да. У нас будет uh, да. максимальная разница между ближайшими. Поэтому давайте разобьем все. <свук> Максимально y минус x, как говорит капитал очевидности. <свук> да. <свук> <свук> давайте разобьем... Вот весь отрезок от x до y, то есть пусть у нас тут числа были вещественные, да, разобьем весь отрезок от x до y на n бакетов. Да, да. То есть длина каждого бакета будет... Нет, тут n-1. Нам хочет все-таки на n. Да, понятно. Так, так. Разбили на кусочки. То есть вот тут y-x будет на n расстояние. Так. Вот, заметим, что мы знаем из того, что... Да. Из того, что это пара Разница между ней будет хотя бы y минус x подлительная минус 1. Uh -huh. То есть вот это вот уже строго больше. Все числа различные uh -huh. то есть x там не uh -huh. равно y. То есть вот это строго больше, чем... Конечно, да. Так, да. значит, один из, э, этих, один из промежутков будет пустой, да? А, ну, один из промежутков — это да. почему же? Ну, пустой, если, в смысле, внутри то Нет, смотреть. нет, нет, нет. Они же могут в соседних двух находиться. Да, в соседних двух могут, да. да. И сейчас. расстояние между ними, ну, в смысле, тогда Нет, они, я Сейчас понимаю, я думал, что, что просто, что но, один промежуток а, пустой, в смысле. А ты не просто, что промежуток пустой? Не, это не в поиске чего-то. а типа, да, что? Да, ну, да. Это... да, да, да. Ну, там что-то может еще попасть непосредственно на границы, поэтому... Нет, а... это просто их хэн, а промежуток-то ну, да. да это, ну, как бы, ну ладно, да, идем дальше, что делаем дальше? Вот, у нас вот эта вот пара ближайших, может ли она попасть в один бакет? Ну, соответственно, не может. Не может. Вот, то есть мы знаем, что эта пара не попадет в один бакет. Да, конечно. А теперь мы можем это использовать. Вот пос посмотрим на эти числа, и мы на самом деле про каждое число знаем, в какой бакет она попала. То есть вот... А как знаем, в смысле, ну, мы просто... Ну, мы просто быстро. берем, да, это число минус x, ну, то есть это делим -то на y минус x, а, это умножаем на n, да, берем ну, знаю, целую что часть. Что что, что вот эти вещи, ну, это за единицы, за от единицы. Все арифметические операции да. можно считать, что делается за о от единицы. Угу. То есть все. нам нужно, тут нужно что-то вычесть, что-то поделить и потом округлить вниз. И это все можно считать все быстро. Все, понял. То есть мы за о от единицы выясняем, что один лежит в каком из этих бакетов. И давайте для каждого бакета... Будем насчитывать минимальное число, которое туда попало, и максимальное число, которое туда попало. Сейчас. А, а, так. Ну либо какой-то пакет, возможно, пустой, либо мы насчитаем только одно число. Так, так, так, так, так, так, так. И это мы сделаем за n. На каждого, за o n, от n? Да? Ну да, да. Да, так. Ну, потому что мы все, за константу мы узнали, в какой бакет попало, все. да, и обновили... просто вот так их отфигачили. Да, а теперь заметим, что да. вот если в какой-то бакет попало больше двух чисел, то... Вы пытаетесь понять, как мы же вроде получается за ОТН а все-все это сортировали? Не, не совсем, потому что в бакет могло попасть... А, нет, мы не за ОТН сортировали, потому что у нас, например, все числа, кроме вот этих двух, могли попасть в один бакет. И мы тогда про них не знаем ничего, кроме а, максимума... Да, но что важно, это что вот если больше, больше равно двух чисел попало в один бакет, то нам на самом деле не важно, какие числа стоят между ними. Да, но нам нужно рассчитывать их. Для этого, да? Нам не важно, в том смысле, что никакая пара соседних вот таких это, конечно, не да. подходит. А, да, но как мы узнаем, здесь кто самый правый самый левый, для этого не понадобится. Нет, там нет, максимум нет, просто максимум минимум обновляемых. Да, да, да. Ах ты! Блин, опять, да. да, -да. Максимум минимум находится золото. Все. Все понятно. Все. Дальше проверяем на границах, просто все. А, не совсем да? на границах. но ну, дальше мы просто вот эти вот можем выкинуть. Ну да, да, да. И, а теперь у нас уже они отсортированы. Вот если мы выкинем все, которые. Да, лежат здесь, между. да, здесь отсортированы уже. Ага. Ну, то есть. Но ну, мы еще вот такие нужно... вообще можем не брать. То есть мы можем проверять только на границах. Ну, можно такие тоже проверять, потому что такие тоже же будут меньше, чем на самом деле ответ. То есть, если мы просто вот тут вот есть какой-то между, и мы его выкидываем. Просто выкидываем, не рассматриваем то у нас ответ не меняется. Да, нет, я имею в виду, что вот, э, мне нужно вот эти разницы считать. Вот это мне не надо, она все равно не ответ. Да, да, да. Но тут, есть, угу. Вот где-то вот только на таких будет. Да, но тут... Но это уже вопрос, типа, если это программирует, то как проще всего писать? Тут суть в том, что тут же может быть пустой багет. Пустой, и мы не хотим да. вот там... А -а -а. Ну, Да, ладно, можно просто индексом а -а -а. просто считать да, такие да, разницы. Да, понятно. понятно. Все свели к минимуму максимуму, это за n и все. Вот, но да. да. Ну и либо мы просто замечаем, что вот все, которые не выкинуты, мы уже Круто. можем отсортировать. Круто, Пробов полный рост. Ха -ха -ха. Мишка будет рад такому ролику, я думаю, очень Ну что ж. Да, это у нас видимо да, завершающая задача. Ролик, завершающий ролик, задача. У нас получилось, бы там была в начале тема для разогрева. Да. И завершающая задача все еще будет из тем, которые мы сейчас обсуждаем, а именно из найти что-то. Найти. Да. да. У нас есть. Найти что-то в массе. У нас есть n плюс одно число от от одного до n. Так. n плюс одно а, целых... число от, да, от да, да. до n. От одного до n. Нет, нет, нет. есть а. какие-то целые числа, возможно, одинаковые. А1 <как> <То есть, как> и так далее. Даже точно. А n плюс 1. Плюс 1, до 1 до n. Да, да, да. И Вы при видите. этом они целые. Да. И да. все там. А и Давайте, посмотрим. Лежит от один. Так. Нет. И да, нам нужно найти. Не отсортированный, да? Не сортирован. Не сортирован. Сортир не ходили. Никто а, их не да. сортировал. Нам нужно найти какое-то число, которое повторяется. <coughs> О! Это и нужно найти. Да. Давайте сразу сделаем таблицу. Какие-то виды задачи, когда точно известно, что существует, и нужно найти его, Это вот такого типа, да, что-то? Ну да. Так, значит, я знаю, что такое число повторится, естественно. Мне нужно за u от n найти повторяющиеся, да? За u от n найти повторяющиеся, ну, то есть не сортируя, потому что иначе я… А, ну да, мы можем сортируя n, а мы n. Ну, если мы не меняем изначально. Так, значит, нужно не сортируя это сделать, то есть за OATN. Да. Ну, uh -huh. да, давайте сначала подумаем, как это можно сделать за OATN. За OATN по времени и при этом еще по памяти тоже за OATN, возможно. Так. Повторяющиеся. Повторяющиеся. Так. Да. Ну да, если я просто буду подряд, нет, что-то не то, будет просто квадрат будет. Я урезать, если я буду каждое следующее сравнивать со всеми предыдущими. Сейчас, mm. значит, Ава, да, mm. в... Так, как же найти повторяющееся число за O от N? Mm. Как же найти повторяющееся число за O от N? Где он повторяется? Так. Кого с кем сравнивать здесь? Ну вот кем если с бы... Сравнивать. Если бы мы знали, что ровно одно повторяется. Если бы мы знали, что каждый встречается. Каждый встречается. Если бы знали, что каждая встречается, Тогда ну, то есть, а одна встречается. и вычел n, m, Вот эта идея, которая ни к чему не приводит. Ну, да. Да, Красивая олимпиадная идея, но ни к чему не приводит. Хотя делается золотым. Да, но не к этой истории. Так. Что же делать? Так бывает, это очень... Я не знаю, это, типа, неприятное ощущение, когда ты решаешь задачу, когда вот кажется, что очевидно, что вот в эту сторону что-то должно да, получаться. ну, хрена. типа, еще что-то начитаем, да. Ни хрена. Ну, вот, да. Так, а что же хрена? А Какой-нибудь намек? Как, как тут, э что? Давайте намек, что пусть n степень бойки. <кâm> <кâm> так, ну, хорошо, да. Это намек, я да, я, я понимаю. Значит, нужно их э разбивать на кучи пополам, да, и... Так, ну, я не знаю, какую информацию надо запоминать. Вот если я разбил это на двойки сразу, ну, если какой-то двойк повторил, значит, мне дико повезло, это понятно. Да, а может не повторится. Но если не повторится, то дальше совершенно непонятно. Так, ну, да, если я буду их как бы подспудно постепенно сортировать, тоже ничего не будет. А давайте на куче мы разобьем не изначально массив, а значение. И на какие кучи, если это степень двойки, можно удобно разбить. Ну, опять же, либо на, на, кучи две. Пол, либо вот, на да. две кучи. Правильно? Ну, можно, да, на, тут не особо важно, как именно. Либо на четные, и нечетное, либо можно просто на да. больше, меньше половины. А. Вот. Это идея. Ну, то есть на две кучи равные. Угу. Так. Только не, ну, не изначально массив, а. А номера. Да. N равно два семьяк. Так. Ну, на самом деле, для не два будет ну, очень похоже, просто так, так удобнее думать. Mm -hmm. Так, и что же делается? Вот мы разбили… Что творится? От одного… Аксонок гонится за щенком. Брррррр. Так, не бывает. Что же это такое? Да. Так, и что я делаю, да? Ну вот я делаю что-то. Ну… Когда... Не, ну надо понять просто, в какой кучке содержится… Число повторяющееся, да? Да. Ну да, да. Мы это за сколько можем понять? Ну, я могу число. Нет, я думал вначале просто все числа прогнать. Один прогнать по всему ряду. но это n квадрат. Нет, а просто по количеству. Вот какой кучки встречается чаще? Той или той? И там наверняка есть повторяющиеся. Просто потому что если. Ой! Блин, то есть ты просто берешь и смотришь, каких больше, а, вот таких или таких. А как это, это можно за n, да, понять быстро? А, думаю, а просто посчитывать не, их, м -м. типа... Да да да, или... да, да, да. да. Просто сколько сюда попало, сколько да. сюда. Да. про каждый спрашиваешь больше или меньше n в угу. записываешь, кого оказалось больше, того и долбаешь дальше. Да, а потом можем еще раз пробежаться. Да, просто И переписать да. в новый массив. Да, все. Просто, просто локализуешь... На конкретном числе, который и повторяется. Ну, да? если, если это, чтобы индукция была нормальная, типа, если отсюда, то мы просто записываем. Если мы если оказалось, что у нас вот эта кучка более частая, ну, да. то мы в новом массив записываем n пополам плюс один чисел, то есть остальные нам уже не нужны, выкидываем. Да-да-да. Из да. этого массива, а иначе... Из того. Из этого, ну, ну еще что? почитаем n пополам. Ну, понятно, да. Да, и задача, то есть у нас получается задача. за o от n плюс n пополам плюс так далее, то есть за o от n. Так, то есть тут получилось... Ну, ты и... это как-то проговорил быстро, но тут Ой. нужно сказать, ага. что мы действительно делим пополам его каждый раз. Да. И каждый раз делаем за O от N делить на степень двойки. Ну, да. И всего все равно получается O от N, конечно, да. как мы уже знаем, ну, просто потому что да. Я еще а, хотел сказать, что... Да, И у да. нас есть еще какое-то решение, вот тут вот единичка, а тут за N Да. Ну, да. Это... А, вот. А теперь сейчас я передам ну, это, я беру, это я просто беру каждое число и прогоняю, а, смотрю не а да, да, дважды да. повторяется. Первое, не, да, не да, не не да, два, да, и так далее, да. Так. А, а теперь вот нам нужно n и единичка. И что? тут сейчас будет фокус. Что? Да, то есть что ты... надо? надо не помнить ничего, да? Да, да то есть у ну, нас вот память ограничена, мы ничего не можем запомнить, кроме там, ну, может там сумму насчитать или вот, что типа того, да? Или как у нас были закладки. как Он же сам по себе уже записан А, нет-нет-нет. Это у нас внешняя память. Вот это вот я никогда не понимал. Дополнительно. Здесь нас понимание информатики закончилось. Нет, ну вот. Сейчас объясню. Сейчас объясню, потому что у нас, ну вот как в книге, да? У нас есть книга, это внешняя память, это не наша память. Она не у нас в памяти книга. Ее нам дали. А у нас есть закладки. Вот это наша память. Или вот пальцы. Когда мы засовываем палец в книгу и вот. Листаем, да? Вот это наша память настоящая, да? И нам нужно ее минимизировать. То есть, а книга, она дана, типа, она никуда не денется, ее нам не mm -hmm. надо запоминать. Вот это имеется в виду. То есть, это дополнительная память, вот единица. Доп-память. Uh -huh. yeah. Я хотел немного ворваться в видео, до того, Давай. как Вас начнет рассказывать решение. <с вот, вы, наверное, думали, что мы просто для разгона сказали сначала три задачи про книги, там, про какие-то переходы, по ссылкам и так далее. А потом просто начали задачи про поиск что-то в массиве. Ну, скажем так, у меня в голове каша. Но дело в том, что я к программированию отношения не имею, и моя каша нормальная. Может быть, у программистов уже с картинкой Ну, нет, это какие две разные темы. Одна в поиске массива, а, а другой в по списку. Но, вот, мы вас да. обманули. Да. Да, да. Да, потому так. что, на самом деле, мы можем эту задачу реинтерпретировать. А, представлять, что это отображение, вот это, вот это множество, да? Это отображение из... Ну, смотрите, вот это, вот это массив да. является отображением из набора чисел от 1 до n плюс 1 так. в набор чисел из одного и так далее до n. Конечно, и... просто индексы последовательности. Да, да? А это вот узнаешь, Кожевина. это было во второй задаче. Да? Там, где у нас был граф, там, где мы а, каждое число ссылалось на какое-то другое. Да, ну просто здесь n плюс 1 И бы нам нету, нужно да? было найти, так да, ну, можем добавить. Да, добавить, да. Можем добавить, да. Можем добавить просто мы знаем, не что идет, его да, нет. Да, и, и никто не идет. Сейчас, и что же получается, почему повтор — это то, что нам надо? А потому что, ну, вот здесь, вы можете найти повтор? Вот в этой картинке? А, да, ну, сейчас, а, подожди, так, значит, a1 а равно 2, a2 а равно 3, а 3 равно 4, a5 а равно 4, все, ага. а, вот они два то есть вот да, да, да. нам нужно найти точку, на которую ссылаются две. <с Uno> а да. А как нам найти такую точку? Uh, ну нужно цикл строить, начиная с этого, да? сразу С первого же, да? Ну, не с первого, в первый может что-то вести. Uh, uh. А, с того, откуда не может ничего вести, да? <с> то есть С плюс первый, да? То есть если, да, если мы начнем с сен плюс первый, то точно знаешь, что оно придет не в него же. Не в него же. Значит оно придет в какую-то другую. А, она будет просто в любом случае уже повтором, да? Да, она то есть повтором. Ой, как круто! То есть мне не надо перебирать их всех. Мне нужно просто n -1. Значит, вперед. n плюс 1 переходит в i, n плюс 1, а uh, n плюс 1 переходит в a с индексом a n плюс 1. Следующий будет a с индексом a с индексом a n плюс 1. И мы таким образом фигачим, пока мы не сделали повтор, а повтор обязательно будет, потому что в m3.1 никто не идет. Ох ты че. Да, но -то? только мы не сохраняемся все числа, а как, О -о -о -о. как найти повтор мы уже обсуждали. Да, За, конечно, да, да. ничего да, не надо. Да, да, 여러분, вот просто это от отсылка к да. да, да, да. первой от задачи. задачи. Мы ничего не... Повтор находится в этой последовательности. Вот все, ключ как бы, ключ. Повтор обязательно находится в этой первой же последовательности. Может где-то еще есть, но там да. точно есть. Вот это гениально, да. Повтор находится в последовательности, я прямо ее выпишу, да, что вот наше отображение, да, то есть n плюс 1 переходит в a n плюс 1, который не равно a, n плюс 1. Это переходит в a, a n плюс 1, который уже может быть вполне равно a n плюс 1. Ну, замечательно, да. Но дальше понятно, что в конце концов точно будет повтор. a, a, a, a n плюс 1, да. Вот, и вот здесь где-то есть повтор. А повтор, это и означает точности два одинаковых числа. Гениально! Ну что, друзья, спасибо огромное, что пришли. Всем Маткульт привет! Спасибо, Витя, спасибо... Э, Василий. Господи, Василий, да. Что ж такое у меня с памятью. Еще раз приглашаю всех на канал «Математик сделает лучше» вот сюда. Маткульт, привет!